Ребята, вы находитесь на YouTube-канале. Все о микрозаймах. В этом выпуске мы с вами поговорим про а, нововведение, которое просят сделать Центробанк Российской Федерации, а именно то, что во время военной частичной мобилизации а, теперь кредиты и микрозаймы можно будет не отдавать. Давайте посмотрим, послушаем всю эту информацию, а дальше уже каждый будет делать выводы свои. 21.09.2022 года президентом Российской Федерации была введена частичная мобилизация, соответственно с 22.09.2022 года Центробанк Российской Федерации дал разъяснения и пояснения по поводу тех людей, которые будут призваны и мобилизованы. Так вот, кто попадает под мобилизацию, а именно под частичную, да, приходит повестка, либо же звонят и забирают вас. Но что делать в том случае, если у вас имеются кредиты, соответственно, и микрозаймы? Стоит ли платить их или нет? Так вот, Центробанк Российской Федерации 22.09 э, дал рекомендации банкам, микрофинансовым организациям э, предоставлять кредитные каникулы тем, кто уходит на войну. То есть, да... Э, Люди, соответственно, не смогут платить. И поэтому сейчас банки и микрофинансовые компании будут вынуждены идти на эти меры и предоставлять кредитные каникулы. По факту, звонить они вам будут обязательно. Если вы уйдете, соответственно, и не сделаете кредитные каникулы, они будут доставать, ну, короче, обычная будет процедура по взысканию задолженности. Это будет все стандартно. Но если вы сделаете кредитные каникулы, то будет все тихо, спокойно, как говорится, классно и приятно всем. И вам не звонят, и компания как бы имеет свои, соответственно, финансовые уже договорные обязательства, которые она сохранит и которые она потом с вас взыщет в дальнейшем итоге. Так вот. Идем дальше. Кредитные каникулы это с одной стороны хорошо, да звонить никто ничего не будет, но с другой стороны просто вы заморозите свой долг на определенный срок и долг не будет ни расти, соответственно ни уменьшаться. Это с другой стороны так плохо. Не, не все люди попадают под это, как э, говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, нам нужно всего лишь 300 тысяч человек, и вот скорее всего из этих 300 тысяч, которые есть, ну может 150-200 тысяч находятся в, догов... в долговых ямах и соответственно в каких-нибудь э, финансовых договорах, и вот они смогут воспользоваться данной процедурой. Это не касается всех, так что... Не расстраивайтесь сильно. А если хотите тоже кредитные каникулы, вы также можете пойти туда, куда идут 300 тысяч. Нет, шутка, конечно. Что ж, надеюсь, вам данная информация понравилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. На сегодня все. Пока-пока, ребят.